За девчонки в зоне вещания Valimizovs.ru и я Юлия Рыжки. И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как же в декрете и беременным девушкам начать зарабатывать. Да? Но первое и самое основное, что когда вы только забеременели, что вам нужно подумать, что же вы будете делать, когда вы выйдете в декрет, чем вы будете пополнять семью, на что вы будете жить. Поэтому основная задача, если вы беременны, то начать подготовку к тому, чтобы вы начали зарабатывать уже, будучи в декрете. Что это значит? Что если вы забеременелись и вы вышли уже как бы в декрет, то вам нужно подумать, хотите ли вы зарабатывать. Естественно, зарабатывать в декрете можно только через интернет, потому что у вас будет ребенок, потому что вам будет все остальное неудобно выходить куда-то, поэтому вам расскажу, что нужно делать. Итак. Первое. Вам обязательно нужно завести электронные кошельки. Для чего? Для того, чтобы вам уже зарплата поступала именно на них. Поэтому вам нужно обязательно завести Яндекс.Деньги и Вебмани. В WebMoney обязательно нужно подтвердить и взять сертификат для того, чтобы вы могли работать официально. Итак, после того, как вы завели свои электронные кошельки, вы отправляетесь на биржу фриланса. Какие биржи существуют? freelance.ru, uh, freelance.com uh, freelance да? и самая главная биржа, на которую хочу обратить ваше внимание это WorkZill. Почему именно WorkZill? Потому что она позволяет вам uh, быть защищенной как предпринимателю, то есть что это получается, что uh, когда вы беретесь выполнять какую-то работу. Например, за 500 рублей. Эти 500 рублей э, берутся э, в буфер и не принадлежат ни вам, ни человеку, который вас э, попросил что-то сделать. Поэтому, если у вас, ваш заказчик как, по каким-то причинам отказывается выплачивать э, заработанное, то это из этого буфера вы можете всегда эти деньги забрать, ну, с помощью того, чтобы подарить на арбитраж и отсудить эту или иную сумму, то есть понимаете, что ваша работа все равно будет оплачена, причем что на остальных биржах такого практически нету, Почему? потому что там э, нашел своего заказчика, ну пытайся с ним как-то договориться, чтобы он тебе оплатил, но не оплатит, мы за это не несем никакой ответственность, а именно WorkZilla позволяет делать так, чтобы ваши заказы всегда оплачивались. А после того, как вы зарегистрировались на WorkZilla и прошли тест на профпригодность. Это очень нужно, потому что сразу люди понимали, насколько вы действительно профессиональный человек. Вы начинаете смотреть элементарную работу. Ну, например, транскрибация, элементарно, да, там что можно сделать, что-то добавить, куда-то там, что-то выложить, куда-то. То есть самые элементарные работы. Вы просто зарабатываете, пытаетесь денег. И после того, как вы заработали какое-то определенное количество денег, вы сразу должны понять, о, интернет работает, я действительно здесь могу зарабатывать. Интернет это не лохотрон, и поэтому я буду здесь зарабатывать. Как только вы понимаете, что действительно деньги идут из интернета, вы можете ими пользоваться, тут же начинаете включать заработок для новой ступени. Вам действительно надоест просто транскрибировать какие-то там тексты, и поэтому вы захотите чего-то большего. Ваша основная задача после того, как вы начали зарабатывать на элементарном, просто заработать деньги на какой-то курс, который позволит вам а, сделать новое направление. То есть выучиться на какую-то профессию, которая будет приносить вам достаточно столько денег, чтобы вам хватало для того, чтобы вы жили а, безбедно. Да? Поэтому основная задача после того, как вы получили какие-то деньги, начать их зарабатывать для того, чтобы заработать на обучение. После того, как вы зарабатываете на обучение, дальше вы обучаетесь и уже зарабатываете достойные деньги для того, чтобы спокойно жить и, и э, не просто существовать, а именно поздравить себе то, что хотите через интернет во время декретного отпуска. Итак, с вами был проект valimusic.ru. Зарабатывайте и, конечно же, до встречи на просторах рунета. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя